Ну, в общем, наверное, начнем наше мероприятие сегодняшнее. А, хоть нас собралось не так много, но нормально. Сегодня у нас дебатирует Алексей Наум, это руководитель Центрального региона Союза коммунистов, и Евгений Березняк, это член партии Яблоко. Основная сегодня тема дебатов будет миграционный вопрос в Российской Федерации. Помимо этого, у дебатирующих будет возможность высказаться еще на две дополнительные темы, о которых вы узнаете чуть позже. Ну, для начала, для того, чтобы познакомиться с позициями дебатирующих, давайте начнем, так сказать, со вступительного слова. И первым выскажется по теме «Миграционный вопрос в Российской Федерации» Евгений Ташопов. миграция в России это проблема, актуальная, существующая уже более 10 лет. Пути выхода ее до сих пор единого ответа на этот вопрос не имеется. Общие, как как бы как говорится, характеристики выхода это такие, как введение визового режима со странами Средней Азии, Кавказе то есть откуда вот идет основной поток массовый, неконтролируемый. До сих пор... Никакого порядка так и нету. Но одновременно с этим приходит с ними преступность, наркотики, террор, бандитизм. Они приезжают, по сути, не умев ничего делать. Это же не какие-то там профессора приезжают, ученые с мировым именем. Поэтому несменяемость власти ничего не позволяет более существенно и влиятельно менять ситуацию к лучшему. Верно, я понимаю, что в целом получается, что ты за ужесточение миграционной да. политики. В нынешних условиях так и нужно поступать. Хорошо. Это... А твоя позиция ясна? В принципе, у тебя будет возможность немного да. раскрытия. Это я вкратце сказал. А -а -а. А, давай теперь, Леша. Твою позицию выслушаем. Касаемо миграционного вопроса, хочется процессировать Владимира Ленина. Если хочешь понять, что происходит, ищи, кому это будет. Кто самый главный интересант миграции? То есть кто заинтересован в дешевой, неквалифицированной рабочей силе. В ней больше всего заинтересованы как в России, так и в других странах, у которых есть миграционные проблемы, частные собственники. То есть гораздо всегда ну, оплатить работу мигранту трудовому, вот, низкоквалифицированному, выходит дешевле, чем оплатить работу гражданину своей страны. Вот, даже если собственник, который использует э, наемный труд э, низкооплачиваемых мигрантов, э, заход, будет каким-то убежденным националистом, там станет платить только там, русским, если мы говорим о нашей стране. Он проиграет э, другому частному собственнику, то есть он не выдержит конкуренции, потому как э, тот будет использовать более, более дешевую рабочую силу, у него будет больше прибыль, эту прибыль он сможет тратить на то, чтобы э, на рекламу, например, да, на какую-то там, скажем, нечестную конкуренцию, на, да или просто занизить цены по сравнению с тем собственником, который использует наемный труд мигрантов, вот, и собственник, который использует наемный труд граждан своей страны, он неизбежно проиграет, вот, ну, поэтому я как коммунист считаю, что Миграционную проблему вот, можно решить только, сменив экономическую формацию, то есть поменяв частную собственность на общественную и диктатуру капиталистов на диктатуру трудящихся. Mm -hmm. okay. Спасибо, Алексей. Твоя позиция тоже ясна. Это то, что казалось миграционного вопроса в Российской Федерации. А вторую тему, на которую я хотел бы услышать мнение дебатирующих, это демократия у нас в стране. Как вы знаете, наверное, многие считают, что демократия у нас вообще не работает, и что все с ней печально. Есть и противоположные мнения, что демократии нужно добиваться, топить за нее как можно сильнее. Хотелось бы услышать вашу позицию касательно этого. Начнем с тебя, Евгений. Вопрос вопросам демократии, что касательно ее... Многие, с кем я не общался, говорят, что демократии, и с одной стороны, как бы ее и нет. Но мое личное убеждение таково, что демократии, по сути, в стране и нет. Лимитарно хотя бы, это первая черта, это отсутствие правосудия реального в стране, которое, по сути, стране действительно сегодня нужно. Отсутствие свободных выборов, отсутствие свободного подсчета голосов, честных выборов, губернаторские выборы с использованием фильтра проходит. Я вообще считаю, что это уже считать основание есть, что демократии нет. Силовые спецслужбы работают неэффективно. Мы не можем влиять на власть никаким образом. А если мы даже как-то и влияем, то как-то несущественно. С нами не считаются. Поэтому строительство демократии в России – это довольно трудная дорога, трудная работа. Но именно с этим реалистичная. Но в России это вообще, как правило, трудно строить демократию в силу нашего национального менталитета, в силу mm -hmm. того, что у нас страна многонациональная. Но одновременно с этим я уверен, что мы добьемся демократии, победы и будет работать Конституция в полной мере. Uh -huh. Спасибо. Mm -hmm. Как я понял, главное не унывать. Нужно продолжать двигаться в да, демократии. не отчаиваться. Всему свое время. Спасибо. Еще раз, mm -hmm. Алексей, что ты да. думаешь на этот счет? Если говоря о демократии, мы имеем в виду власть большинства, то добиться власти большинства в капиталистическом государстве невозможно. Потому что первое законодательство устроено таким образом, что когда говорят о демократии, говорят не о прямой власти народа, а о том, что народ посредством голосования делегирует свою власть своим представителям избранным. Ну, все эти процедуры мы знаем, там, президентские выборы, выборы, э, партии, ну, там, выборы в Госдуму. Но если мы посмотрим, как они происходят, то основной инструмент, э, скажем, борьбы политической различных партий, организаций или просто людей, это средства массовой информации, которые находятся в частной собственности. То есть... Э, в этих средствах массовой информации никогда не будет освещен какой-то там, да, кандидат или какая-то организация, которая действительно борется за интересы там, большинства, или, если там говорить более открыто, напрямую за интересы трудящихся. То есть там конечно были забавные попытки там Грудинина какого-нибудь выдвинуть, но это все такой дешевый фарс и всем, наверное, очевидно. Вот. поэтому опять же, вот, возвращаемся к вопросу о собственности. Пока есть Частная собственность, пока средства массовой информации находятся в частной собственности, они там неизбежно находиться будут э, в капитализме. Э, всегда будут побеждать те партии, те, на выборах, те личности, в которых заинтересованы непосредственно капиталисты. Вот, а как говорится, что интересно капиталисту, трудящемуся смертью. Вот, поэтому вот так вот. Mm -hmm. Спасибо. Ну и напоследок, в первом раунде надо бы высказаться на тему партийное строительство. Как вы считаете, должны развиваться партийное строительства вообще у нас в стране? Какие перспективы ожидают? Хотелось бы услышать вас. Евгений? Много... Многопартийное строительство в России... По сути, у нас многопартийная система на бумаге. Партии зарегистрированы официально в Министерстве юстиции, они имеют право на участие на выборах, предоставлять документы в цик на проведение каких-то вопросов в референдумах, подъявляют кандидатов на выборы всех уровней. Но, к сожалению, реальность такова, что в нынешних условиях в России правит одна партия, и, по сути, все остальные партии, даже оппозиционно настроенные, жестко критикующие власть, они тоже играют в поддавки. То есть мы ничего не можем сделать. В нынешних условиях Единая Россия контролирует все органы власти. От муниципального до федерального уровня, государственной думы до муниципалитетов различных. Партии должны быть все абсолютно зарегистрированы, все иметь доступ к участию на выборах, выдвигать своих кандидатов. И даже независимо от ее идеологии. Сейчас, например, есть проблема такова, я, конечно, не являюсь сторонником националистов, но ни одна легальная националистическая движение или партия не имеет регистрации. Но надо давать им возможность продвигать свои какие-то интересы. А уж как у них будет там успех или не успех, это уже их проблемы. Пусть, как говорится, каждая партия работает так, как считает нужным, и демократические, либеральные, анархисты, неважно кто, правоцентристы. Поэтому идеальный выход, по сути, из системы нынешней, однопартийной, это создание блоков, что, собственно, на мой взгляд, это заблокированная возможность. Поэтому нам остается сейчас действительно только ждать, когда элита начнется разрушаться. Единая Россия потеряет влияние на власти во всех уровнях. И оппозиция, к сожалению, сегодня тоже не способна глобально влиять ни на региональном уровне, ни по одному вопросу. И горячему. Спасибо. То есть, верно я понимаю, что ты считаешь, что вот нужно все вот эти многочисленные партии объединять в какие-то блоки? Но если партии считают нужным, то они могут создавать блоки. Ну, а ты сам считаешь, что это перспектива. Да, это, это выход реально из системы, которая сейчас ныне навязана, создана. Блоки отменены в 2005 году в силу боязни того, что может развиться несколько партий. Ну, две-три, как минимум. Сейчас одна. А угу. не как в Польше. У нас одна партия правит все С 2003 года. 315 мандатов, 300, 238, 343. Пожалуйста, вот вам результат. Одна партия. Их нет, они умерли по сути. Ладно, спасибо тебе за точку зрения. Угу. Алексей? Ну, касаемо многопартийной системы, ну, я вижу такое заблуждение, что многопартийность она является гарантом большей демократичности. Я считаю, что это не так, потому что, опять же, повторю свой тезис, что пока все средства массовой информации принадлежат частным собственникам. Любая партия, независимо от того, от своих политических взглядов, которые она излагает в своей программе, которые она там излагает на различных дебатах, они будут всегда выполнять волю правящего класса, волю капиталистов, потому что капиталисты их содержат, с их руки будут кормиться в любом случае, ну, если мы говорим о, об успешных партиях каких-то. Вот. И поэтому, ну, что одна партия, что... Много, класс всегда правящий один, и э, количество партий никаких, никаким изменением серьезным привести не сможет. Вот я сторонник однопартийной системы, должна быть одна партия, партия коммунистическая, которая будет являться гарантом защиты интересов трудящихся, интересов пролетариатов, будет иммунной, иммунной системой социалистического государства, защищающей его от различной контрреволюции, а демократичность будет гарантироваться выборностью в, в, в граждан, в трудящихся в советы, их участь, их вступлением в партию и их активным участием в политической жизни. Вот. в принципе, все. Mm -hmm. Спасибо тебе. А, собственно говоря, на этом заканчивается первый раунд вступительный. С, мог, благодаря нему вы могли познакомиться с позициями дебатирующих. И сейчас мы непосредственно перейдем к... Второму раунду – это вопросы дебатирующим. У каждого из присутствующих есть возможность задать какой-то собственный вопрос кому-то из участников дебатов по какой угодно теме, либо чтобы дабы они разъяснили какую-то свою позицию. Также у самих дебатирующих есть возможность задать друг другу какой-то вопрос, если он есть. И, собственно говоря, можно с этого и начинать. Но, хотелось бы сказать, что действует правило поднятой руки. То есть, если у вас есть вопрос, то прошу поднять руку. Тогда да. я сразу вас увижу и передам вам слово. Вот. Но начать я хотел бы с вопроса, который мне передали по телефону. Сегодня до начала мероприятия как раз-таки позвонили в офис и... а, Да дедушка врач-черапевт представился и высказал свою позицию и задал вот какой вопрос как вы считаете каковы вообще социальные последствия от миграции то есть есть ли какие-то действительно ухудшения из-за миграции или это все на самом деле надумано вымышлено потому что например вот этот человек, который звонил, он очень жаловался на то, что вот, видите ли, мигранты приезжают, приносят с собой болезни, не Правильно. лечатся, и это, собственно говоря, усугубляет положение у нас в стране. Хотелось бы выслушать вашу позицию. Начнем с тебя. Ну, отвечаю, как понял вопрос, как понял вопрос так и отвечаю. Ну, действительно, да, сейчас предусмотрена такая система, что мигранты, приезжающие, ну, по сути, из тех же больших республик СССР, в частности, Средняя Средней Азии за Закавказье, они действительно пользуются услугами наших социальных учреждений, такие как поликлини... Начиная от ясли, школы, там, детские сады, поликлиники, родильные дома, между прочим. Действительно, они приезжают из, тех, ну, смысле, из стран, где низкий уровень медицины, сплошная антисанитария, у них вообще убита медицина, еще хуже гораздо, чем у нас. Там... Тепло у нас холодно. Безусловно, там высокий уровень эпидемии, ВИЧ, СПИДа, возможно, может даже гепатита, тропической лихорадки, скорее всего даже. Да, действительно, многие, 60% даже где-то приезжают люди больные ВИЧ. К сожалению, это проблема. Никто от нее не застрахован. Ни мы, ни они там. Поэтому да. С этой болезнью, как говорится, они могут приезжать беспрепятственно, между прочим. А те, кто получает визы, они предоставляют документы об отсутствии как такового у них диагноза. Вот. Поэтому, как говорится, нагрузка на социальные учреждения – это повод того, что они могут бесплатно пользоваться, к сожалению, услугами наших поликлиник. Так, сейчас. Да, да. Они пользуются бесплатно, по всей видимости, потому что, если бы это было платно, поверьте, они бы не пользовались ими. Им предусмотрено, на мой взгляд, как я считаю, право пользоваться бесплатно, так же, как и, так же, как и мы. И то, как говорится, что осталось из бесплатных услуг в медицине. Но это ответ на вопрос, думаю, ну, посмотри, не все же мигранты могут получать бесплатное лечение. Вот же в чем тут загвоздка. У них же прописки нету. Да, они многие потому что отказываются от этого. Ну, просто по своим причинам они... Ну, извините, не... мне, но можно, извините меня, дать можно врачам деньги, они, поверьте, им предоставят все, что надо абсолютно. Хоть даже в поместить. Ну, стоит учитывать, что, например, большинство мигрантов, они же приезжают к нам на заработки все же, да? Ну, и... И... и родить, к сожалению тоже, Потому что там, видите Ну, я, конечно, там не был, но одновременно с этим очевидный факт, то что медицина у них убитая. Гораздо хуже еще. И, у, нас утащить, получше, у нас получше. Тут нужно уточнить, про кого мы сейчас точно говорим вообще. Про какую страну. Но... Из-за Кавказья. Угу. Они все страны неблагополучные, по сути. Хотя, конечно, говорят, что Грузия более благополучная из этих двух контингентов, о которых мы говорим. Но я например, с этим считаю, что там и там плохо люди живут во всех сферах жизни. Поэтому, поверьте, они бы иначе сюда не ездили. Ладно, Женя. Это, твоя... это как я понял, на вопрос такие ответы. Да, твоя позиция вполне ясна. Алексей. Вот, ну, автор вопроса поставил вопрос таким образом, как я понял, в общий какое, Как будет развиваться ситуация там, да, с ростом миграции, что будет ухудшаться или не будет, наоборот. Вот. Тут надо как смотреть. Для трудящихся там для наемных работников, ну или там, если более широко, вообще для людей не обремененных какими-то большими капиталами, мигранты их э, э, и миграции как явление является негативным фактором. То есть у них э, возникают проблемы с трудоустройством, потому что э, работодатели э, всегда там, оставь, ну, у них приоритетом будут принять мигрантов, потому что гораздо это дешевле, вот и прибыль больше, вот, э, ну, думаю, врачу-терапевту виднее, если он говорит о болезнях, которые они приносят, это тоже в первую очередь нанесет удар по трудящимся. Вот. А если мы говорим о капиталистах, ну, они живут изолированно. У них есть свои там, платные врачи для вообще возможность лечиться в дорогостоящих клиниках за границей. Им, не, не, ну, им нечего бояться болезней, им нечего бояться какой-то... Скажем, вообще агрессии со стороны мигрантов, которые ну, могут быть подвержены трудящиеся, там, да, российские, то есть, какие-нибудь там просто маргинальные элементы, вот, ну и так далее. То есть они, на самом, несмотря на то, что, казалось бы, живут в нашей стране, они все равно изолированы да, от этого мира, от этих проблем. Вот. И если отвечать более сжато на вопросы миграции, миграция она улучшает. Положение собственников, улучшает положение капиталистов, увеличивает их прибыль, их доход и, безусловно, негативно сказывается на трудящихся. Вот. Mm -hmm. Это все, что я хотел сказать. Спасибо. А, может быть, у кого-нибудь есть вопрос? Да, Евгений, у меня э, вопрос вам. Зачем? Э, вы утверждаете, что преступность, наркотики, болезни идут преимущественно от мигрантов. По-моему, это не зависит от того, приехал человек из Средней Азии или проживает в Петербурге. Но безусловно, да, это не влияет на то, откуда он приехал, какой национальности, этнической принадлежности. Вся проблема в том, что там сплошная антисанитария. Ну, отвечаю вообще на ваш вопрос, как я понял. Ну, может быть, там антисанитария и больше. Но с другой стороны, например, Ислам требует молиться пять раз в день и перед каждой молитвой совершать омовение. А, это вы говорите про ту, ну, про их религию? Ну, ну если ну, Ислам ну, требует пять раз, пять раз в день совершать омовение. Ну, не полностью, конечно же, но, по крайней мере, руки, лицо, уши мыть. Так что неизвестно. А, я да, могу скажу, не да. раз, что тут а, вся суть в том, что м, не стоит, наверное, так обобщать, говоря вот о мигрантах, когда особенно говоришь о том, что вот какие проблемы они несут нашу страну. И, как я понимаю, тут а, человек хочет донести до тебя как раз таки вот это, что да. ты слишком скорее обобщаешь, говоря вот такие вещи. Вы смотрели вообще статистику МВД или, или вы просто у кого-то услышали, Утверждение о том, что якобы среди мигрантов много преступлений. Ну, ну вы знаете, они приезжают по сути, окончив школу, там, среднее образование, может, средне-специально у себя. Они ничего не умеют делать. Они, ну, единственные заработки, которые остаются, это, ну, извините меня, заниматься торговлей, извините меня, наркоты. Я, а я... на стройках работают. Ну, настройки, конечно, да, это неквалифицированный труд, это и даже, может, низкоквалифицированный. Но по крайней мере, это честный труд. Ну, да, может быть, не совсем чистый. В чем не совсем честный, чистый? Честный, он говорит, честный. Ой, не со... ну, нечестный, ну, честный, может, он или нечестный, извините меня, я не из ФМС, поэтому я не могу достоверно утверждать. То есть у вас? Нет, вы не смотрели и ни статистику МВД, не ко мне. Это смешно смотреть статистики Мвд, когда они могут пройти и изворачиваться как могут. А статистика где депортированных, статистика официально зарегистрированных, статистика получивших паспорта. Это невозможно достоверно утверждать. Но а кто... где можно брать достоверную статистику, по-вашему? Ну, единственный вариант, о котором остается, это опираться только на их данные исключительно. Но так на цифрах мы вам никто, точно никто, ни я, никто, ни другой не скажет, сколько их тут, сколько их тут легально работают, сколько нелегально, сколько депортированных, сколько их тут в школах. Я не могу сказать. Ну придется, тогда, э, придется тогда презумпцию невиновности. Презумпции невиновности полагают только тем, кто находится под стражей. А они приезжие. Поэтому. А говорится, а, да, Алексей, твое дополнение? Вот я хотел просто на чем акцентировать внимание. Вот, например, Евгений говорил о преступности. Вот просто есть такая тенденция, там, да, обсуждая национальный вопрос, скатываться в полемику, там, кто лучше, кто хуже. То есть там, кто больше делает преступлений, там, мигранты или, ну, русские, ну, или там, просто граждане Российской Федерации еще такой есть популярный тезис но причем совершенно лорный я сейчас объясню почему что мигранты забирают у русских рабочие места то есть это все меры направлены на разжигание национальной розни вот. и в то же время на то чтобы сокрыть реального виновника этого конфликта то есть я сейчас поясню вот, например тезис про то что мигранты забирают у русских места рабочие вот, чтобы что-то забрать у человека он должен этим владеть. Но владеет ли, скажем, человек, который находится в поисках работы, рабочим местом? Нет. Этим рабочим местом владеет капиталист, который его может на, это, на эту работу принять. То и, и говоря... Ну, правящий класс, да. И говоря, ну, возвышивая этот тезис, он не верен, потому что никто ни у кого ничего не забирает. Просто правящий класс или там, отдельный его представитель решает, кому дать. И выбор у него, конечно, очевидно в пользу мигранта вот, будет. Также вот эти все меры, там, да, которые предпринимаются вот мире, националистами быть, вот, или капиталистами, там, да, которые заинтересованы в разжигании национальной розни, э, говорить кто все, на самом деле каких-то прямых противоречий между, скажем, трудящимися и Средней Азии, ну или вообще мигрантами, да, и русскими трудящимися нету, они все надуманы капиталистами и, или, как бы, кажется, что они есть там, да, ввиду того, что, а страдают и на самом деле все, вот, поэтому надо стремиться к тому, чтобы объединяться против общего врага и мигрантам, да, и российским трудящимся, вот, потому что мигранты, как бы, они к нам тоже не от хорошей жизни, я уверен, едут, они, они там, из-за из безработицы, из-за отсутствия каких-то там, или просто отсутствия какой-то достойной оплачиваемой работы, и идут к нам, и типа их, как бы, по-человечески-то можно понять, у них есть свои семьи, их надо содержать, вот, и все такое. И у нас, у русских трудящихся, абсолютно такие же проблемы перед нами стоят. Вот, а враг один. Алексей, да. а вот во время этого дополнения вот у Евгения возник можно? вопрос. Да да, да, да. да, да. Алексей, вот вы говорите, что... Вот, вот говоря о том, что вот, э, мигранты забирают у нас работу, это разжигание национальной розни. Почему вы так считаете, и, действительно, почему вы так считаете, что у наших граждан забирают работу, а вместо того, чтобы ну, власти, вместо того, чтобы э, усовершенствовать низкоквалифицированные или неквалифицированный рабочий труд, они нанимают э, мигрантов. Не проще ли наши граждане из провинции привезти, там, чтобы они работали, то есть чтобы наши, нашим гражданам нашли достойное применение? Ну, очевидно, что если бы это было бы проще, а в случае капиталистического государства, как бы, тут не то, что вопрос проще, скорее вопрос выгоднее, вот, если бы было выгоднее из более бедных регионов Российской Федерации Пусть. вести, то они бы так и делали, но очевидно, что э, даже в самом каком-нибудь бедном регионе Российской Федерации человек откажется получать 10 тысяч в месяц, жить в контейнере и питаться пошираком, а трудовые мигранты в своем государстве доведены до такого отчаяния, что э, они готовы пойти даже на эти условия, а учитывая э, слабость экономики государства в сравнении с экономикой нашего государства, э, для них 10 тысяч зарплаты здесь, э, которые они там да, по большей части отчисляют в своей семье, в принципе, приемлемая сумма для того, чтобы как-то сводить концы с концами у себя там, родине. Вот, по, по, и тезис, вот еще раз, ну я, наверное, еще раз повторю, вот ты говоришь, что, типа, почему этот тезис направлен на разжигание национальной розни, потому что он ставит свои задачи, старолите российского рабочего и рабочего азиатского, скажем, в нашем случае. То есть они говорят, вот смотри, этот чуркабес, он у тебя работу занимает, забирает, потому что он такой вот, типа, податливый на все согласен, вот, а ты не можешь из-за этого трудиться. Надо в таком случае говорить, да иди-ка ты в пень, как бы, у меня работу забирает тот, кто мне ее не дает. Он, Власть. Ну, вла, правящий класс. Вот. Поэтому как бы, я и говорю, что этот тезис направлен на разжигание национальной розни. Угу. Вот э, в ходе вот, дискуссии мне хотелось бы задать еще один вопрос, который тут вот, уже так, мелькал частично, но вот я бы хотел вот, конкретику все-таки услышать. Угу. А, для вас, представляет ли миграция угрозу для безопасности? Ваше мнение на сей счет. Угроза национальной безопасности? Да, вообще для безопасности. Сколько времени на то, чтобы я ответил? Минуты две. Давай. Ну, знаете, в силу того, что официальные данные МВД, ФМС, там, а то уже и Главное управление по вопросам миграции в собственности МВД, в ФМС, отменили. А я считаю, что по сути они официальные данные, статистики не ведут. Или, может, и ведут, и то, условно, как говорится, чтобы показать том, ой, как Россию любят бывших республик СССР, и они готовы трудиться, посвятить всю свою жизнь в нашей стране. Далее. Я считаю, что в целом они, по сути, представляют. Ну, что в моем понятии представление угрозы национальной безопасности? То, что они ездят сюда бесконтрольно, мы ощущаем себя живущих как будто в Средней Азии. Выйди, например, в подъезде спального района Питера или Москвы, то встретишь группу мигрантов в том же магазине, например, «Пауфка» или Магнит, ты себя там ощутишь. Среди иностранной речи, гетто, ну, созданное, словно, или анклава этническая. Кирпут это будет киргизская, там, таджикская, узбекская. То есть это группы своего рода, анклавы, этнические, одна, такерская, узбекская, но в общем диаспоры. диаспоры. Их неизвестно сколько в стране. Говорят миллионы. Безусловно, всех не отловишь. Сейчас политика пос построена на отлавливании по всей стране. Не привлекать к ответственности тех, кто их нанимает дешевый, ну, в смысле, арабский труд организовывать По статье 322.1 «Организация арабского труда, предусматривающая решение свободы на срок до 8 лет». По сути, никто за это наказание не несет. Вот в этом проблема. Нелегалы, по сути, они есть, их очень много. Извините, но у них на лице не написано, легально ты работаешь тут или нет. Этим должны заниматься правоохранительные органы. лови действительно. Выявляйте, кто организовывает это все. Рейды проводите. А так сейчас построено, так что вот платит работодатель деньги, заплатил, и что? Они сквозь, смотрят на их действия сквозь пальцы. И никаких претензий, как говорится, и нет. Их покрывают. С этим ничего не поделаешь. Так вот, далее. Э, проблема, проблема среди выходцев из Грузии и Туркменистана, исчезает нет силу того, что они вынуждены получать визы. Они получают визу, чтобы сюда приехать. Визовый вид с Грузии в Туркменистан у нас в одностороннем порядке. То есть, чтобы приехать сюда, они получают собирают целый пакет документов. В частности, вот, чтобы получить визу, медицинскую карту, например, в частности, гостевую. С каким ц... каким визитом ты едешь вообще в Россию? С гостевым, рабочим или так, гостевое, там. деловая, рабочая, транзитная виза. Ну, в Россию ты едешь с каким визитом? Ты указываешь в наших консульствах. Соответственно, те визы предоставляются в гражданину Грузии или Туркменистана. Вот в этом плане я считаю, что с Грузией и Туркменистаном у нас полный порядок. Что нам тогда мешает навести порядок с той же с тем же Азербайджаном, Арменией, Южной Осетией, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия. Пожалуйста, если у нас будет с ними виза мы установим полный порядок. Такой же, как, как и сейчас, с Грузией. И Туркменистан, пожалуйста, проблемы среди них никто не фиксирует. Сотрудники МВД. Ну, или можете даже есть, но никто, как говорится, на это не смотрит внимания. Помимо виз, нужны еще, как говорится, нужно, чтобы еще была граница построена. Как бы это не хочу, конечно, повторять Трампа, который говорит о строительстве забора с Мексикой. Но действительно границы нужно строить, чтобы они не могли пересекать границу. Вот у нас... Представь, какая она подлиннета вот, будет, эта стена, если там но Трамп вот, Мексики... Вот, вот вот вот, давайте, через, давайте через... про Россию говорить. Я просто да. Трампа сказал пример: Граница от Абхазии до Азербайджана, грубо говоря, 900 километров строительства границы. Это тоже бюджетные деньги все затронут. Но это наши деньги затронут. Да, это российские как бы, деньги. Что бы чтобы не начали делать, это будет за счет трудящихся. Это еще не все. Далее, теперь самое... Самое длинное и дорогое – это вдоль с границы с Казахстаном и, возможно, еще с Китаем. Это, поверьте, очень большие деньги займет. Но, но ради того, чтобы, извините меня, никто не пересекал незаконную границу, это того стоит. И нужна высота границы, нужно где-то не менее 6, например, метров, чтобы ты не смог пересечь границу. Безусловно, может быть, у нас нет пограничных войск, которые могут э, обходить границу. Но, ну, извините мне, это единственный вариант. Многие, конечно, критикуют, что визы не помогут, что они перебегут границу. Какие визы? Сейчас, извините меня, столько понабегут, что ничего не спасет. Нужны, как говорится, строительство э, границы. Но я считаю, что наобмену с этим введение виз и возведение границы ни тому, ни другому не помешает. Это все будет только в пользу, и никто не сможет пересечь границу. Только на пограничном пункте. Проходи честно, въезжай, пожалуйста и находи здесь, сколько тебе положено по визе. Спасибо. Спасибо тебе. Давай и... это, этот вопрос отвечу по поводу миграционной проблемы вот, и угрозы национальной безопасности. Вот. Я капиталисты для того, чтобы избежать разжигания классно, классовой да, розни, классовых противоречий, они вынуждены поддерживать или напрямую участвовать в разжигании конфликтов и противоречий национальных. Вот. Я не так давно изучил, посмотрел ролик, который касался казачьих организаций в Краснодаре, если не ошибаюсь. Вот. В чем была суть этого ролика, что молоденьких, так сказать, казачков, там, да, то есть там, аналогии с Гитлером и ведется идется набор там, детей, ведется да, какие-то казачки постарше, не выступают в школах, и все это, там, помимо идеалистических там, да, про казачий дух там, да, и прочее, ведется активная полемика по поводу национальных конфликтов. Вот. К чему это может привести на Краснодаре, который как бы, граничит с кавказскими там, да, различными республиками? И это, по-моему, очевидно. Это активная поддержка. То есть, как бы, также в этом ролике указывалось на то, что власти этому никак не препятствуют. Это приведет вообще вполне себе спокойно к гражданской войне. У нас уже был в нашей стране гражданская война там, да, с Чечней, вот, как, как там, блин, этот мудак Грачев сказал, Грозный возьмем с двумя десятками полками, к Новому году наши мальчики уже будут дома. Вот. В итоге это был, была очень кровопролитная война, вот, и гражданская война, вот, где погибали не капиталисты, не правящий класс, не их дети, а погибали трудящиеся, погибали молодые ребята. Вот как с одной, так и с другой стороны. Вот и если ставится вопрос, может ли это привести вообще там, да, как каким более широко я, да, скажем, национальный вопрос, его вот, э, условиях неразрешимость в условиях капитализма может ли она при, привести к угрозе национальной безопасности, я говорю да. И вот, Но ну, сейчас я озвучил, на мой взгляд, наиболее вероятный сценарий. Вот. А еще вот можно вопросы по Да, конечно. Вот, Жень, ты говоришь о каких-то методах решения э, ну, проблемы с, миграции, с мигрантами, да? Там, поставить стену, визовый режим. Вот я не буду как бы сейчас э, ставить вопрос об эффективности этих методов, я тебе другой вопрос хочу задать. Вот, э, Почему ты считаешь, что наша власть, которая является ставленником, ставленником правящего класса, которая является исполнителем его интересов, будет принимать какие-то шаги для того, что правящему классу совсем не выгодно? То есть я уже ну, считаю, что ты доказал, да, что правящий класс напрямую заинтересован миграцией и нисколько не боится ее. Вот кому это выгодно и именно выгодно? Почему власть, вот на той взгляд, может вообще этим заняться, если не является интересантом? Ну, отвечу так же, как понял. Власти не заинтересованы в решении эффективности вопроса, наведения его порядка. Если в, этом, если в этом вопрос заключается, они не будут ни, никаких мер, ничего подобного mm -hmm. принимать. Ни за что, я в этом уверен. Хотя, конечно, э, когда были выборы мэра Москвы, того же. Кандидаты некоторые высказывали, что вот даже в правительстве заговорили о том, что нужны визы там. Но одновременно с этим в доме, в доме не набралось большинство, чтобы эта поправка прошла. Даже... Но это ведется просто как бы конъюнктурная политика, просто для того, чтобы сказать ну, большинству народу то, что они хотят услышать. Безусловно, никогда, по-моему, такого не было, чтобы власть выполняла свои обещания, вот, во всяком случае, начиная там, да, у нас, с 1991 -го года. Ну, насколько я знаю, с девяностых по двухтысячных проблемы, как говорится, с миграцией мы не испытывали. Мы и так были в кризисе, хотя, конечно, я не могу за это время ничего. Потому что ну, республики, из которых шла в основном там, миграция, еще не успели так активно разграбить, чтобы действительно у тех, кто в дальнейшем стал мигрантами, была какая-то нужда в то время переехать. То есть тут совершенно объективные причины для этого. Сейчас вопросы ответим. Не, не вопросы, не так. <смех> вот, у нас есть еще один вопрос, и на этот, этот раунд мы уже завершим. Да, я хотел задать вопрос Алексею. <смех> Смотрите, у вот, вас все до гениальности просто. Убрать вредоносные элементы, все наши граждане, трудящиеся, это Карл Маркс, Че Деваре и, вообще говоря, Стаханг в одном лице. К Чему это приведет? Геноцид. Потому что вот, фашисты, да, у них были вредоносные элементы. Давайте убьем всех евреев, и тогда мы заживем. Давайте убьем всех капиталистов, вот тогда заживем. Нет, капиталисты – это двигатели прогресса. Их надо ограничивать, чтобы они не брали власть в свои руки окончательно. Но капиталист, по крайней мере, двигает экономику. Партийные деятели, деятели они коррупцией занимаются, а не экономикой. Как только произойдет что-то такое, революция – Просто монополия на власть перейдет от людей, которые что-то делают, к людям, которые займут эту власть и будут воровать деньги и гнобить народ, как это было во всех коммунистических диктатурах, без исключения. Политбюро времени Сталина это самое людоедское после, наверное, политбюро... коммунистической партии Полпоте. Никогда еще, никогда не было э, истинно коммунистической революции. А может быть, она только тогда? когда все люди будут в ней заинтересованы. А такого не будет никогда. Так, ну... Я бы не сказал, что это какой-то вопрос. Нет, ты я хотел... Скорее вот вас... ну, давай, сказать. ладно, дай я уже скажу. Давай. Ты скорее сначала озвучил какой-то тезис, который приписал мне, который я не говорил, не считаю его верным, я не говорил тезиса про ухлопных капиталистов. Я... Мы вообще не стали... Оно не решается через убийство капиталистов, надо оно решается через э, захват власти трудящимися и перехода всех средств производства земли и ресурсов в общественное пользование. Каким образом? Просто, ну, чтобы э, вооруженные, скажем, да, отряды, трудящихся или не вооруженные, просто трудящиеся на местах, захватили все заводы, там, предприятия и как бы, своими силами погнали оттуда капиталистов, если те не уйдут сами. Вот. Тот, тот тезис, который ты озвучивал, про то, что капиталист – он двигатель прогресса, вот вы, скажем, сторонники рыночной экономики, очень любите обвинять нас, коммунистов, в том, что наши взгляды устарели, но капитализм как двигатель экономики, как прогрессивное явление – это тезис, актуальный для событий двухсотлетней давности, для капитализма – этапа свободной рыночной конкуренции, когда действительно наблюдалось э, рост промышленного производства, а не просто да, характерный для феодализма э, власть землевладельцев, которые, там, условно говоря, только какие-то зерно выращивали, и больше ничего. Да, там действительно, это при... начинало приносить невероятную прибыль, там, вот, но сейчас капитализм достиг своей высшей фазы в эпоху империализма, когда промышленный капитал там да с банковским, образовал финансовый капитал, когда производство и концентрация производства достигли наивысшей точки, вот, а сейчас капитализм это уже давно как бы экономическая формация, которой давно пора отжить, я не вижу никаких серьезных, не наблюдаю каких-то прорывов в промышленном производстве, да и вообще, скажем, просто в росте благосостояния да, там, людей. Вот. А наоборот, капиталисты, они являются тормозом. То есть, если трудящиеся, взяв власть в свои руки, могут направить все свои силы на развитие технического прогресса, там, науки, покорение космоса, да или там, просто примитивное увеличение своего там благосостояние, то капиталисты, они как бы не то, что ставят себе цели, но они не могут существовать, не грабят водящихся. Вот, потому что ну, самый простой шаг увеличить прибыль ⁇ это уменьшить зарплату своему наемному работнику. Постоянные, как бы, не думаю, что ты будешь это отрицать, что капитализм mm ⁇ -hmm. это постоянные кризисы, то есть вот это вот, там, да, петля гистерезиса рыночной экономики, у нас сначала. Идет кризис, ну сначала там типа идет какое-то развитие, потом там э, кризис, потом там может быть опять. Но если там посмотреть в общих чертах, то э, кризис там перманентный капитализма. И у нас растет и продолжительность э, времени труда, у нас э, теряют трудящиеся какие-то э, гарантированные им в период социалистических революций блага, такие как бесплатная медицина, бесплатное образование. То есть вот недавно у нас там, да, все смотрят, у нас вот пенсионная реформа. В Австрии не так давно хотели вводить 12-часовой рабочий день. То есть серьезно, когда октябрьской революции. в Южной Корее, которую все ставят э, гарантом э, какой-то там, да, рыночной экономики идеальной, трудящиеся, по-моему, около полугода назад после каких-то... Э, грандиозных забастовок там, да, и акции смогли добиться, чтобы им рабочий день с 12 до десяти с половиной снизили. А О вот. а 8-часовом рабочем дне речи не идет. И ты говоришь, что я тоже вот не понимаю, откуда вы берете все эти тезисы, что какой-то абстрактный идеальный коммунизм наступит, когда все в нем будут заинтересованы. Не будут в нем все заинтересованы, потому что есть классы антагонисты, капиталист там, да, но ну, сейчас у нас капиталисты, наемный работник, и э, родиться коммунизм может только в борьбе постоянной, вот. А касаемо твоих тезисов из перестроечной мифологии, вот, я сейчас, ну, потому что это может реально надолго затянуться, там, да, и к такому спору, как ты говорил, там, да? ну, что-то про ледоевские режимы и прочее, это надо отдельную дискуссию устраивать, и уже Готовить какие-то документы, потому что если мы ставим вопрос об истории, э, нельзя какие-то тезисы озвучивать, не ссылаясь на какие-то данные. Вот. Поэтому я и этот вопрос я могу... там, да, Не в ближайшее время, потому что нужно будет подготовиться, но мы могли бы с тобой по этому вопросу подебатировать. Но сейчас как бы это ни к чему хорошему не приведет, потому что без документов, без каких-то фактов, на которые могут дебатирующий сослаться по этим вопросам, это безрезультативный срач на мой взгляд. Вот, поэтому предлагаю да. потом это обсудить. А, тогда один вопрос. Да. Как пролетарий возьмется? Вот как это должно произойти? То есть вооруженные пролетарии или невооруженные просто придут и всех прогонят. Как это должно произойти? Если есть классы антагонисты, которые против этого, начнется классовая война, так? Скорее всего, да. Вот. Это классовая война. Если вой... не начнется война э, трудящихся против эксплуататоров, неизбежно начнется война трудящихся против трудящихся, то есть война за интересы капиталистов. Вот. То есть не надо забывать, что антагонизм присутствует не только между классом наемных работников и кра... классом капиталистов, но и между представителями капиталистов э, есть классовый антагонизм. И он ведет неизбежно к войнам, которые трудящихся, вот ну самый яркий пример это э, Первая мировая война, где даже открытым текстом российским трудящимся говорили эти капиталисты, что вы идете воевать ради Босфора и Дарданел, чтобы мы могли через них дешево торговать зерном, которое вы просто там с утра дома побываете. Вот. Поэтому тут, понимаешь, я не говорю, что типа гражданская война это хорошо, я такой злой коммунист, который хочет ее устроить. Просто как бы если выбирать между гражданской войной и войной империалистической вот, надо выбирать гражданскую но и у меня например скажем да на нашу нынешнюю ситуацию более оптимистичный взгляд чем на ситуацию которая была в российской империи в семнадцатом году потому что во первых почему гражданской войне удалось состояться почему была такая активная поддержка у сторонников контрреволюции. Во-первых, это то, что 80% населения в Российской империи, которая была еще по большей части феодальным государством, являлось крестьянством. Вот, а крестьянство, оно все равно у него как бы мелкое буржуазное. Интерес всегда. То есть это что-то вырастить на своей земле и подольше продать. Вот. Пролетариат составлял низкую численность, вот, но Большинство пролетариата, да, наемных работников, пошло за интересы революции, ну, за, за свои же интересы, по сути, сражаться. Вот. И у нас еще было, было сословное деление между, скажем, солдатами и офицерами. То есть офицеры были представителями дворянства. Вот. И мы там, если читаем, скажем, дневники белогвардейских генералов, мы там видим, что они говорят, что, блин, когда же нам солдаты придут, одно офицерье. Что же мы имеем сейчас? У нас нет крестьянства, в принципе, как класса. У нас все представители угнетенного класса ⁇ это наемные работники. Вот. И офицерство ⁇ это не какое-то, и вообще, там, да, скажем, контрактные, служащие, военнослужащие. Нет, контрактные военные служащие ⁇ это деклассированный элемент. Вот э, у нас выше, все армии, э, флот, это такие же наемные работники, у которых просто, ну да, у них выше зарплаты, они быстрее выходят на пенсию. Вот, но у меня, скажем, на нынешнюю ситуацию в связи с этим больше, больше оптимизма, потому что объективно заинтересованных в поддержке капиталистов, в поддержке эксплуататоров, их очень мало. И при таком раскладе... Э, Возможно, капиталисты даже не начнут какую-то войну, какие-то меры предпринимать, а просто как проглотить проглотят свое поражение. Возможно. А -а -а. Так, okay. на этом okay. мы раунд вопросов заканчиваем. Uh -huh. Спасибо за высказанную позицию. Следующий раунд заключается в том, что сейчас у нас будет организована свободная дискуссия между дебатирующими. Так как вы помните, что основная тема дебатов у нас все-таки миграционный вопрос в Российской Федерации, то именно в этом раунде дебатирующие могут более подробно высказать свою точку зрения и, возможно, как-то объяснить некоторые моменты в их позиции. И начнем мы, пожалуй, с Евгения. Прошу. Так, ну Теперь более подробно, детально, в заключении скажу. В частности, вообще, по сути, миграция затрагивает в основном города-миллионники. Да и не только, но в большей степени Москва, Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, такие города Волгоград, Новосибирск. Потому что там больше возможностей найти себе применение какое-нибудь. Это большой шанс. На себе говорю, что еще и Краснодарский край является. В частности, например, в Сочи. Приграничный регион там вводят маршруты, выходцы из Абхазии и Грузии. Ну, понятное дело, приграничный регион, поэтому там их много тоже. Ну, на примере видел лично, поэтому и говорю. Поэтому, как говорится, частный сектор, низкоквалифицированный. это там работают ну, мигранты. Опять же, это вообще дешевая рабочая сила, которым не надо платить, по сути, большие деньги. Они не могут никуда пожаловаться, если, например, их обман. Это беда большая, то, что к ним скотское отношение, что, собственно, недопустимо вообще по отношению к человеку. Это беда со стороны, как говорится, работодателей. Удивляет, например, что, например, наши метрополитене, они работают уборщиками, а довольно с этим тридцатку на руку где-то и получают, когда наши можно, например, найти такое применение. То, как говорится, это... На слуху уже, что они, что уборщик метро получает тридцатку. Поэтому я, как говорится, не могу тут ничего достоверно утверждать. Далее, проблема социальная, которую я хочу затронуть, это то, что социальное то, что они, их женщины, ну, в смысле, женщины из этих стран рожают в наших родильных домах что, собственно, я считаю, как говорится, это неправильно. К тому же наверняка, может, даже и бесплатно. А вообще, по сути, они должны заплатить за, тако, за услуги. Тем более, ты находишься в другом государстве, заплати, пожалуйста, то, что тебе оказывают медицинскую помощь. Ходят их дети в наши детские сады, что, собственно, извините меня, это приравнивает к гражданам России, к статусу. И в добавок к этому, в силу того, что время поджато, хочу, ну, поджимает, хочу сказать, считаю неприемлемым и недопустимым упрощенная процедура раздачи гражданства выходцам из бывших республик СССР. Это в частности относится к выходцам из Средней Азии, Закавказья и вообще к выходцам из бывших республик СССР. И неважно, кто Украина, Беларусь, неважно кто. Извините меня, ну паспорт это же тебе не какая-то там лотерея или билет, который ты, как говорится, возьмешь и завтра ты его потеряешь. В частности, насколько я знаю, законодательство принятое требует, чтобы они отказались от своего гражданства, чтобы ты переехал сюда постоянно, чтобы ты бросил свою страну, откуда ты приехал, забыл о ней. А государство Армении, между прочим, хочу посмотреть, если раз на их же официальную статистику, она без проблем отказывает удовлетворяет их просьбы об отказе от гражданства. И, пожалуйста, уезжайте к себе в Россию. Ну, как, ну, как же это поступ... ну, как же это вообще так понимать? Я не могу вообще понимать. Как так можно понимать властей, которые выбрасывают ну, в смысле, свой народ как своего собственного ребенка? Это все равно, что, например, сегодня мама или папа сдаст своего ребенка в детский дом. Так же вот и власть. Мы, от... Мы отбираем у тебя паспорт. Хорошо. Хочешь уехать в Россию? Живи там что, собственно, требует наше законодательство. Хотя, конечно, если честно, хочется ошибиться, что закон не требует, конечно, чтобы они отказались от своего нынешнего гражданства в пользу российского. Я считаю это ошибкой и необоснованным предоставить упрощенное гражданство. Хочешь гражданство, пожалуйста, предоставь документы, если ты живешь в Киргизии, там, в посольство наше. А в идеале вообще, по сути, нужно, чтобы посольство вправе было. Или дать добро в предоставлении гражданства или отказать без объяснения причин. Потому что я считаю, что в идеале каждый должен жить у себя дома. Или проживи в стране 10 лет, пожалуйста. Но никакой упрощенки тебе быть не должно. Ни на каких основаниях. Хоть ты, пожалуйста, женился на нашем гражданине, или в отношениях находишься. Поэтому это единственные мои аргументы против закона о гражданстве. А когда будут визы, поверьте, будут массовые зачистки устроены. Потому что чтобы, чтобы приехать в страну, кто должен получить визу. А визу могут не все купить. И то в зависимости от ее стоимости. Если она будет дорогая, то поверьте, далеко не каждый. И поверьте, Россия выйдет из такой анклавы среднеазиатской. Ну, и выше народа. Спасибо. Принципе, да. знаю, Поэтому можно... гражданству нет. Uh, вопрос, если только короче. Да. да, был вопрос. Хотел бы обратить внимание на то, что вы. Во-первых, говорить, что им надо относиться как к людям, и при да. этом все на то, что они имеют почти такие же права, как и при новое население России, то есть, ну, банально русские. Ну, потому что они... Вы как бы не согласны на то, что они должны здесь получать образование, как-то жить. А еще хотел бы спросить насчет того, Знаете, какие... А по всем по порядку. Не, ну, то я значит, сейчас задам вопрос, а по порядку и ответится. Вы хотите, допустим, закрыть границу полностью, да, и при этом выдавать визы тем, кто честно ее получает. Как бы с теми, кто здесь Но уже на живет, находится. Как регулировать их, как бы, рост, при том, что у нас их выход в Средней Азии чуть ли не больше уже, чем, собственно, родина. Все, я закончу. Как контролировать их поток? Не поток, а они уже здесь находятся, они уже здесь лежат, если говорить грубо. Так, ну, отвечу так, как пойму. Так как понял вопрос. Контролировать, ну, нужно вообще для начала выяснить, сколько их в стране. А для этого нужно ввести мораторий. То есть ввести запрет на въезд всех иностранных граждан до тех пор, пока мы не выясним, сколько их в стране. Потом можно будет уже строить политику. Насколько запрещать въезд, насколько разрешать. Потому что, извините меня... Чтобы выяснить, сколько их вообще в стране в целом, неважно, в Москве, в Питере там или в Сибири, это нужно очень много времени, больше года, а то и, даже и, не несколько Я живу на населении. Это фактически невозможно, их слишком много, и они живут практически везде, в любой столице, в любых регионах. Они живут в основном в городах, миллионниках, или даже в приграничных я не регионах. Ну вот, да, в Краснодарском, все-таки да, давайте оставим это пока вопрос. Сейчас я все-таки хотел, чтобы вот высказался. Алексей, вот по позициям, как раз таки, которые высказывал Евгений. И вот хотелось бы еще сразу бросить один вопрос, который вот меня назрел вот по ходу вот выступлений: что все говорят постоянно про ограничительные барьеры, ограничительные барьеры, визы, прочее, прочее. А существуют еще какие-то пути решения вот всего вот этого миграционной темы, кроме ограничительных барьеров? Можно ли как-то это решать? Это как дополнение к рассуждению. Ну, я уже. Как бы, да, нами, коммунистами, часто там, да, подшучивают, что мы везде находим классовые противоречия люби, любые проблемы решаем через революцию. Но типа как бы, притянутая за уши шутка. Мы там не ищем классовые противоречия, решая задачи по математике. Там, да, и не делаем революции, когда их решаем. Но трепе... ну, вопросы, которые трепещут общество, которые постоянно всплывают, такие социального характера, они неизбежно связаны с экономической формацией в государстве, вот, с, ну, с системой экономических отношений. вот. И я ну, считаю, что пока я тут выступал, я в принципе доказал, что решение миграционного вопроса в капиталистическом государстве, оно как бы неосуществимо, вот, за редким исключением, может быть, какую-нибудь Японию мне в пример приведут, вот, но там тоже особые условия, островное государство и там свои особые традиции у них производственных отношений сложились. Вот. Но, скажем, вот ты задал вопрос, какие-нибудь методы, кроме строительства шестиметровых стен, там, да, и визового режима. Ну, вот, это просто тупо свергнуть диктатуру класса, который в миграции заинтересован. То есть в социалистическое государство мигрировать никто не будет, потому что его туда никто не пустит. Вот, как бы, просто, как человек, ну, как, на мой взгляд, происходит, примерно, сейчас, какой-то нелегальный мигрант перебегает границу, вот, у него там уже, может быть, какие-то есть знакомые с улицей. он ему звонит, говорит, все, мне нужна работа, он его, э, как бы, говорит, не проблема, тащит к работодателю, неофициально устраивает какие-то мелкие платы. Леган. Если нелегальный мигрант приедет э, в социалистическое государство, где правящий класс это... Да, пролетариат, трудящийся, он э, просто приедет, на него посмотрит, а ты кто? Вот, ты тут не зарегистрирован, почему ты тут ходишь? Его, его неизбежно там, заинтересуется полиция, вот выяснит, кто он, зачем там, ты, вот, скорее всего, вышли обратно. Вот. Но у нас такое не предусмотрено, к сожалению. У нас это не предусмотрено только потому, что у нас всем заправляют те, кто в этом нисколько не заинтересован. Ладно, я это понял, твою позицию, и на самом деле мы немножечко уже по времени не успеваем, так что я хотел бы на самом деле подвести итоги уже uh -huh. а, дебатов. А сейчас у всех присутствующих будет возможность, собственно говоря, проголосовать за того человека, который показался вам убедительнее, а те же, кто не смог сегодня прийти и смотрит сейчас это видео, смогут проголосовать в группе молодежного Яблока ВКонтакте. Там будет открытый опрос, где вы сможете оставить свой голос. Собственно говоря, на этом все. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо нашим дебатирующим, Евгений, Алексей. И, собственно говоря, подходите за бюллетенями. Все, спасибо.